Привет, аудитория. В эту субботу у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, UFC Убойной Ночи. Ну и рассмотрим главный бой с Макарда в минимальной женской весовой категории между Джессикой Андрадой и Амандой Лемос. Джесси Кондраде – 30-летняя представительница бразильской школы смешанных единоборств. Она провела в профессионалах 31 бой, в 22 из которых одержала победы. Бывшая чемпионка UFC в этой весовой категории завоевала титул в бою с нынешней чемпионкой на Аюнов в Саудасрочфе во втором раунде с что увидишь довольно-таки нечасто. Является универсальным бойцом, может подраться в стойке, может перевести, удержать, ну и в принципе может засобмитить на конвасе. Есть у него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, есть нокаутирующая мощь в кулаках. Большинство своих боев, кстати, закончила досрочно, поэтому смело может называться финишером. Но я не могу сказать, что можно выделить какой-то из аспектов боя, где она наиболее хороша, скорее, скорее всего, больше заметно в боях именно ее мощность и физическая сила, и если не брать этого внимания, то такое упущение может стоить проблем, больших проблем в боях любому с ней. Ну, несмотря на свой возраст, Андрада является ветераном UFC, выступает в промоушене с 2013 года. Она топовый боец женской составляющей UFC, передралась со многими именитыми бойцами, бывшими и действующими чемпионами двух женских весовых. Джессика пробовала себя в наличайшей весовой категории, дралась там за пояс чемпиона UFC против Валентины Шевченко, знаменитой, но в, одно в одностороннем порядке проиграла и в следующем бою будет драться опять в минимальной весовой категории. Ну, Аманда Лемос, ее соперница старшие Джессики на 4 года, но, несмотря на то, что она старше, провела только 13 в профессионалах, ну, в 11 из которых выиграла. Лемос финишер, 9 побед, 9 побед у нее из 11 закончились досрочно, Аманду можно назвать универсальной спортсменкой, может она перевести, может поработать в партере, есть у нее неплохая стойка, но не хватает опыта. Ну, обе девчонки являются хорошими ударницами с динамитами в кулаках, обе финишеры, думаю, что обоих спортсменок хватит кардио на 5 раундов, а также обе могут держать удар, что в принципе довольно-таки неплохо. Вот. Ну а тропометрия у мады будет получше, чем у Джессики Размах рук больше на 8 сантиметров Но на стороне Андрады будет э, более тяжелый вес и, естественно, мощь Лемос идет на стрики из 5 побед подряд Но позицию в этих боях далеко нельзя назвать топовой Да, крайний бой она выиграла против топ номер 10 дивизиона Но Анджели Хил уже 37 лет, да и бой был равный э, И закончился он раздельным решением судей Андрада для Ламус будет очень серьезной проверкой, и что-то мне кажется, что она ее не пройдет. Аманда вчера еще, скрипя зубами, только вошла в топ, а сегодня уже дерется с номером 2 минимальной весовой. Мое мнение, ну это то, что ей еще рано, наверное, драться с соперниками такого уровня. Еще хотя бы боя, а то едва нужно было бы попробовать провести с позиции стоп-10 полегче, но это выбор Лему с ее команды. Я думаю, что победит Андрад. Есть вероятность, что Джессика может словить контр-панч И это будет на начальных этапах раунда, потому что по стилю Лемос довольно-таки открытый боец. И с первых же секунд может пойти, взорваться, пойти, полететь на соперницу. Ну, в принципе, может присмотрюсь к досрочке от Джессики, но... Хрен его знает. Может, как вариант, из тоталами, посмотрим, что за коэффициенты будут давать букмекеры. Просто на момент записи видео букмекера не не дал расширенные варианты коэффициентов, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка закреплена в комментарии ниже, в закрепленном комментарии. Там я ближе к бою выложу интересные, на мой взгляд, варианты развития событий. А вы же оставляйте свои комментарии под этим видео. Интересно почитать ваше мнение. Ну а так, подписывайтесь на канал, стараюсь делать для вас адекватные обзоры, предлагать интересные коэффициенты. Ну а так, ставьте лайки. Все, давайте, до следующего видео, пока!